Всем привет. Сегодня тема действия человека. Выбираем, смотрим. Действие человека. Собирать, копить, хранить. Здесь именно финансы. Собирать финансы, заработать. Копить заработанные деньги, хранить заработанные деньги. На мечту, которую хочется исполнить. Всем пока.